Угу. а цветочки посадим? а где цветочки посадим? не знаю, не посадим. ну давай посадим Хорошо. можно и посадить Красивая умная вещь. ну спасибо берешь жидкость берешь берила угу. делаешь сметанный замес угу. берешь цвет света которого здесь много и вот этим легким оранжевым оттеночком избавляешься от белого. Добираешь вещество. Количество краски ты заложишь на пол такое, чтобы когда ты будешь вот так мастихинчиком удавливать, появлялся излишек. Ну, это мелкое зернище, поэтому в любом случае появится. Давай. В центре. Полно синего. Да? Uh -huh. Синий и розовый, и коричневый. Мозг начинается, смотри, почти от середины холста uh -huh. по, диагонали, да? так uh -huh. вот по диагонали. Уходит наверх и имеет траекторию вот такую. Ты этот берешь и накидываешь, пока грубо. Uh -huh. Дальше у тебя тоже с сининкой. Тоже в районе середины, только со смещением uh -huh. сюда, тут со смещением uh -huh. сюда. Да. То же самое сюда, то же самое вниз отражение. Uh -huh. Отражение на краях будет сработано вот так, э, размазано. Рыжие пятна тоже начнешь набрасывать там, где они есть. Немножко грязнишь рыжий, в том числе с синявинкой. И вот так штриховательно наберешь рыжевизну. Черноту наберешь так же, как здесь эти трое без белил. Uh -huh. Вот, например, здесь под мостом черно uh -huh. наберешь. Отражение черно uh -huh. наберешь. Пальцем будешь создавать идею нарочитого вертикального характера отражения. Uh -huh. Uh -huh. Тоже подсунешь сюда рыженькие чуть-чуть, для того, uh -huh. чтобы удавить uh -huh. вертикаль. Хорошо? Вот так тоже подыграешь. Я вот спросить, сколько мне не хватает. Я не знаю, сколько я брать. Пока берешь нормально. Да. Можешь подыграть я пальцем. Не, а не берем, да? Пока не надо. Хорошо. Пальцем это хорошо. Подыграть пальцем. В какую Есть? сторону имеете? Да. Вот в середине. если я хочу сделать вот это. Вот надо. В отражении все будет нарочито по вертикали. Нарочито. Причем и снизу будешь подбивать, и сверху. Давай, набирай дальше. Чуть-чуть наврухало, да? Да, чуть-чуть Увеличим. Увеличил. Да не надо. Значит, черноты нужно вогнать в картину. Вот эти черноты. А Голубой розовый. Это да? Я, я, я Плюс коричневый. Мастихином можно создать вот эти кочки. в том числе можно густятинкой. разделить на сегменты. Здесь довольно темно вместе с этим большим темным отражением с зигзагом. Чернота продолжает свой путь дальше, становясь каркасом картины. И даже здесь соединяется с этой чернотой. Опять этих трое. Итак, голубой, розовый, коричневый, Красивый. дает Черный. красивую черноту, угу. без белых, естественно. Угу. Густота краски минимально достаточная, чтобы сделать вот такой глухой Мазок. Okay. Такие вещи, как вот те ворота, можно вот так показывать. Ну, может, никем не, не стихи намаете. Okay. Вот такие вырезания можно okay. задействовать. какие наборы всяких технических ухищрений дают живой кусок, да? Угу. То есть, по идее, бы все деликатно делать, а наоборот, смотри, как раз дает живенькость. Давай. Масло на хлеб теперь, когда будешь мазать, да. будешь стараться мазать квалифицированно. Да, именно вот это вот не получается. И как палец прикладываю, обязательно отпечаток остается. Потому что тут же надо вытирать. Только коснулась, тут же вытерло. Ну все равно, блин какой. Получается. Вот вот это вот не получается, это у нас всегда. Сильно расчесало пятно? Оно никакое? Никакое. Да. У меня что-то еще не получилось. Ты еще не попробовала? детям мы так соперники подтираем. Да, уже выросла. уже забыла, как? Я думал, я уже вирус, так. Не сможешь теперь. <смех> да? <смех> То же самое, смотри. <смех> Здесь напустить, ну, во-первых, продлить, наверное. И отражение продлить. И тоже, смотри. Чуть-чуть угу. с, да, с, с удавливанием. Так, вот эта неряшливость нам здесь не нужна, давай ее чем-нибудь добрым, светлым закроем. Угу. Смотри. Вот такими чирком плашмя мастихина. Разноцветицу можно <связать> вогнать Чирк <связать> Дает эффект множества Здесь мозаичный характер пятна Создать его как мозаичный Есть там еще и посветлее, да? Uh -huh. Не только эта тональность. И есть намеки на стволики. Тоненькой кистью uh -huh. тоже. Ты видела, да, как uh -huh. мы проводим? Теперь, очень важный момент. Светлые партии Любят густую краску. Смотри, что творится сразу. Только что совершенно ничтожнейшее пятно становится звучным. Там что-то вот такое поделано. Да, да, но это вот они. Типку у Чуть, -чуть под да? да. Так, непонятное чудное, но оно там, оно и там чудное, а у тебя совсем чудное. Итак, вот эти светлоты mm -hmm. Mm -hmm. мощно. Ой, там еще и дом стоит. Так это же вообще красота. Еще и с оконцами. подоконцами, ну, к примеру, mm -hmm. с mm -hmm. этими балконами. Ты видишь, как светлые партии любят густую краску. да? Uh -huh. Прямо любят, любят. Чуть в меньшей степени в воде, но на суше очень любят. Смотри, как сразу зазвучало и зазвучало. Вот здесь чего-то ты пожалела цвету. То есть идея пятна, отражение. И потом на это отражение можно сделать вот так. Плюс какие-то звуки света то ли вдоль береговой, то ли еще как-то. Темность недо, недопрочитана вот здесь. Смотри, какая мощная темность. Согласна? слишком дрябло. Mm -hmm. То есть такие вещи, если укладывать, то укладывать не дрябло. Ну и все-таки это ствол, у которого руки, ноги растут. Mm -hmm. Ну особенно руки. Возьмем что-нибудь. Посмотри. Вот и угу. набрала вещество Убрала вещество Взяла на кончике И у тебя на удавленной кисточке угу. Только на кончике вещество И ты уже этим веществом орудуешь угу. Если что красочек поддави что угу. Вот эти вот настроения угу. Угу. Загоним туда можно я где уже? Сейчас, сейчас, тогда. Нагулочка, <соединяем> да? Угу, чиркательно. Ну, ну? правильно. И надо сразу вытернуть? Да, да, конечно. Угу. Угу. Что... <соединяем> <соединяем> <соединяем> <соединяем> <соединяем> Так, дай мне тоже немножко поиграть. Там обобщительно почти вот такой большой кусок. И мы его сразу зададим. Нет. Тогда, когда почувствовали, что о, а хорошо бы еще и вот так. Ну, я то, что... Картинка уникальная, сказать, что много живописи такого содержания не скажешь, поэтому какие здесь выбирать способы исполнения, трудно вот так объективно проговорить. То есть, понятно, что какие подошли, те и хорошо. эти У -у. Э, прорывы У -у. пустоты темной там этого нет но нам сильно не хватает Как это там сэкономить? пятно адаптируем каким-то еле звуком